Давай ищи меня. Хочу это. Так, Что видишь? А, лошадку. Красная белишка. Красная белишка. Красная белишка далеко? Где-то mm -hmm. метров 500-700. 700. 700. Да ладно, О, зебра. Опять сам себя как... спрашиваешь. А видишь на горе маяк, короче такой? Так, маяк, так, маяк, маяк. маяк. маяк а ну, да. Далеко такая табелька, конечно. О, я тоже вижу. Так сиквойку, так сиквойку вижу. Вот видишь сиквойку, да? Ты на нее смотришь. И слева у тебя, короче, маяк такой на горе. Видишь? <связывая> слева маяк. Маяк. Я смотрю Я вот см на красный близк. Чуть-чуть правее секвойка. ты на другом берегу или че? <связывая> ну тут какая-то заводь да. Беги вправо, вода у тебя слева должна быть, короче. Беги, Всё, беги, беги далеко. Понял. Вижу, человек по, по, по этому бежит. По берегу? По берегу. По берегу. Да, остановился? Да, остановился. Прыгнул? Прыгнул. Прыгнул. Это не я. О, я понял. На, тихо. Готова ты тихо. А, это а, ты? Это... Ааа! Блин, -а -а. а меня там ложится, ты меня окрушаешь. Вот я тебя втащил. Вообще, что-то под походу попало. Давай, давай, давай. бабушка спать давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Тихо вставай, ты да. Я тебя вкратне возьму. Так, так. А тебя говном накормлю. Вон, видишь, куда я смотрю? Вон, из-за горы торчит маленько. А, вон, так нет, тут, я, вам, как он вон там, под той горой заспавился. Не, не, не видно было. Не видно было. Короче, я побежал, мне там лазавры сожрать, надо забрать там морковки 30 штук. Хочу коня притомить, мне лучше, что вообще так мутано томить. Ты пока победой, покачайся. Умрёшь, дом надо спавнишься. Что? Дом, новый дом. Боже мой, я с мужчиной проснулся. улове улове до сих пор убивает? да она убежала, но сейчас она вернется за мной надо успеть добежать до дома при этом ну вот он прямо у ворот бегает, заходи через другие через другие ворота забегай открывай ворота Закрывай! бежала она нет она может не бежала так, я пошел, короче, на берег. Там да кто-то, кто кто Нет ничего, я просто... Посмотрю. Там кто-то что-то просто. просто. Да ты что? Ну только нет, не убивай. Знаете, а, нет, это... Ой-ой-ой. Иди нафиг, иди нафиг, ты что, э? Хуже. О, о, все, Нет, не не компи. Что это за компи-то? Что случилось? Парацеротерий меня убил. Парадертери тебя убил. И что ты хотел от него от парадертерия? Боже спросил, как давай он по мне. Ты спросил у него кожи, хорошо, я понял. И пикай на три раза, он не ну, короче, сломал Я все раз да тебе говорил, говорит? не тыкай в лошадь, пикай, блядь! Сколько раз тебе говорил. Приходит он свободный, эту дырку можно не заделывать, надо ворота там поставить. Ко мне как надолблю, как наделаю всяких всякостей таких пакостей так а где у нас лежит красавчик кто ну наш летающий друг ну, там сейчас я костер поставлю там где-то рядом с ним камень хочу камня нет ой боже мой что там происходит прикинь там вот эта фигня традон дом долбит нормально нормально а убегаю глаза бешеные желтые на дом кидается прикинь а походу в доме кто есть или чё? Почему то так себя ведёт? Или, не... или он по жизни неадекватный? Походу по жизни неадекватный такой. Да ты чё, я камень не могу найти, нарубить флинта. Дома Два штуки? Ну, должно быть. Два штуки было, да? Два штуки. а где мне кожи найти? Парациротерий не дает. Нет. Драбол один. Вообще один выход из ситуации. Кожанько все сломано. Дрова лежат. Все лежат лежат. Блин, ты ой, на хлинку, похоже, он. ей, Куда побежал? Думаю, что краснокица адрес тогда нужна. Мм наваливает меня. Вот это, да. О, колобок ходит на берегу. Да, я тебе говорю, он там. Бегают шарик красный, шари бешен Ой сколько кажется камня у, у нас внизу то, я там где-то ищу, хожу Видишь ночь мой враг Дефлект Это ты ушел налево туда, да, от дома? Я на берегу был. На бережу можно был. Там два их, короче, с напальними. Не знаю, как лук забирать. А, это ты все до сих пор процелит. Треют ты, да, и уговариваешь а кожу отдать? Нет, там-то забрал. Он-то отагривает, а вот. Тут все жестко. Это хорошо, по лове еще не я Опять же... Бегала тут Так, ну ч ⁇ я? Попробую с баранами пообщаться, по пообщаюсь. Ну, ты донесешь? А -а -а -а. Хороший вопрос. Так, ну надо вот этих сделать. Не хватает у нас дерева. Пойду дерево пособираю. Да капец, Али, не дали задолбаные традоны. Усыпили меня твари и бегают вокруг, не бьют, вот начнем. так сколько делать мне пик наверное штуки три еще сделаю, да еще Давайте один два факел два факела остальное все положено тому наркоту жмакаешь нет да Так, чего-нибудь нам надо а -а -а. пожрать у нас нет ничего, да? Ну вот так вот будем. Мы же мажоры. -э да что ты? Как мы ну, все я пробую. Давай. 45-й. Угу. Так, у меня большая грядка открылась. Надо делать эти растения. Не, надо найти место сейчас сначала под Да елки-палки, все пики попереломал мне. Где ты вот он киркой до да, разбирать mm -hmm. шкура кожи сырая баранина 1 чё за фигня Сейчас шкура шкура да как так-то шкура сырая баранина 1 2 а во, во, во пошла 4 5 6 баранины и все да не все я не взял чем ой как я хуя дебил блин Я инструмент взял, взял по одному вот. всего Вы, Что-то выкидывать надо, надо выкидывать шкуру выкидываю, да? Шкуру, да. Херети, остаю плен мехового перчатов, кожи возле костра и у меня снежинка вот Ой-ой-ой, чувак! Я сломал об него все и. Ну сколько баранины? Неси. баранина? Неси. Баранены у меня баранина раз, у меня... два, три, четыре, пять. Штук двадцать. О, неси, неси. Потом ты лучше сходишь, еще все, оно бежать придется Сейчас последний пику добью. Пик Блин, у меня. Всё, домой потому что я не дойду не дойду до дома я чувак ниже ротвы ничего с собой не взял вот рейдильщик, ёлки-палки человек пошел армии баранину так все мы с секвой сейчас полегче будет Еда, еда, еда. Еда. Костер выгорит? Серега. Нет, только не молчи. надо же было еще крашенца ему че когда часок не дать ему то да, все, ты видишь там мой телесамо едите кого? Как, кого? как на птера смотришь слева короче мое тело возьми мясо там обычного а зачем оно мне? че баранин мясо еще нет я не вижу тебя, где ты? короче вот на птера смотришь и идешь влево там буквально метров пятьдесят и влево бах метров пятьдесят рядом, рядом с деревом не ну, должно быть зеленая надпись ну, там, спальный мешок вот чей-то тут ну ладно Какое-то обновление, блин. Да Он, там, Он там, там копейки, копейки там. 5-4 минуты. Как 5-4? Там, там килобиты сколько-то там. 200 с чем-то килобиты. Сейчас, Сейчас. раздублиться, может. У тебя голос так болтается. Меня? бери мясо, короче. Все, сначала баранину кидай, все. Мясо, блин. лежать Закинул? нет еще так я забрал у тебя жареное мясо мне надо а не надо вообще -то. ну ладно что начали да давай все наркоты жмак не ему и, это... и опять за бараном что делать подготовься получше так что тебе кожа оставить mm, да можешь забрать. тебе тебе здесь, в, здесь, в, здесь, в, здесь, тебе, тебе в тебе кожу тебе кожу оставить можно а какую у тебя есть кожа да да тебя не нужна ну на тебе ну, двести хватит О, конечно а двести шестьдесят четыре мало будет все, Нормально. Всё, я понял. Так, а есть у что-нибудь кирка там? У меня есть. Кирка? Кир. Я заберу тебя кирку. Угу. И пику заберу тебе. Угу. Если что, не поминайте меня лихом. Так, и хавчик бы я забрал бы у тебя, но у тебя его нет. 84, 84 хавчика 84, забрал. Там к Теру а я не пойду будешь за мясом, чувак. А, че, ему а ему хватит? А ему хватит. Да ладно. 9 минут еще будет баранина держаться, а он уже 74% притамился. Mm, нормально на барашка, да? Или сходить еще на всякий случай. Mm, сколько с одного хавки дает? Он сколько сажрал? Не знаю. Раз. Раз. Ну, штука. 10, штук 15 еще есть. Ну, штук 10 а, съел. съел. Ну, может, и хватит ему. Тебя, говоришь, килобиты, 460 мегабайт, короче. А у меня что-то иногда, говорю, через 257 килобайт, качка 300. Не знаю, и что делать мне? Идти, не идти. Засеки, сколько он сейчас сожрет баранину, сколько им процентов прибавится. Примерно прикинем. Восемь с половиной минут баранина еще будет держаться. Есть он раз на минуты в три, да? Не знаю. Ну как примерно, не по как? Может даже и больше. Шпин в 5. Может не хватить. Короче, я пробиваю ему и пошел. думаю, ты к этому времени зайдешь, как он начнёт. Да у меня раздуклило, сейчас, как бы знаю, ты ему покажешь. Терожа лежит. Без сознания. Эх, мужик, ему как раз хватило бы. Нормально. Так, Че, так. Он на раз похавать, да? Сейчас Жир, у него 96, 97 у него. Но я ему подкинул. Одну, одну кинь ему там, у да я дофига ему. Ой, блин. А вдруг там пропадет, пока он пожалеет. Ай. Да и хрен с ним. Так, мне нужно дерево, а у меня нету топ топор есть у Сереги. Может дерево у Сереги есть? Может и дерево у Сереги есть, а может он его в костер закинул. Серега закинул его в костер, да. Серега-то шарист, пацан, да? Серега, да блин, я не знаю, как вы так сказать-то, чтобы Серегу не обидеть. Так зажечь огонь. Нет, ну ты пришел главное, огонь на огонь Пять. Серега устал, видишь, там дерево прикорнул. Раз пару минут еще Ой-ой-ой. Вот. А Ренат перегружен, прикинь. Ну вот как вот про Рената сказать? тебя сколько веса? Да как так-то? Зачем так так так ты ремонтируешь? 200 в качалку нет? Кого? Веса. Да перестань. Какие 200 я боевой... Я бы боевой птер ты Так, все у меня есть птеродонт какой он получился? Uh, 210 -ый.